здравствуйте друзья с вами снова в эфире геннадий половинки 3 марта в 1400 москвы в нашей онлайн-школе состоится практическое занятие тема его – выход в прямой эфир с видеохостинга youtube